Такое чувство, будто бы российские ютублогеры решили уничтожить отечественное кино и дискредитировать его в конец. А уже вышло очень много негативных рецензий и обзоров касательно фильма Защитники первого российского комикс-фильма с множеством супергероев. Я знаю, что была до этого. Шикарная просто картина, а черная молния. Также была очень интересная экранизация Супер Супербоброх. Довольно-таки качественная и интересная. Но я не беру их в расчет, потому что те герои не позиционируются как комикс героя. Я не понимаю, почему интернет так бомбит и говорит, то, что это чуть ли не самый худший фильм в истории. Хотя нет. Говоря, что это самый худший фильм в истории. Но это совершенно не так, и поэтому я решил высказаться на эту тему. Начнем с того, что фильм снимал Сарик Адриасян, наш русский режиссер, у которого за плечами уже куча отличных и успешных фильмов. Чего стоит его комедия, которая, кстати, тоже дико предвзятое мнение в интернете. Но, если вы адекватный человек, вы понимаете, то, что комедия от Сарика Адриасиана или Enjoy Movies – это лучшая комедия в СНГ. В общем, касательно защитников, я ждал этот фильм очень долго, я пересматривал трейлеры раз по 10 на дню, наверное. И вот, 23 февраля в прокат выходит самый ожидаемый фильм года. Я пошел на него сразу же в первый же день, на утренний сеанс. Я забронировал билеты за неделю до его выхода. Это было практически невозможно, но я договорился. И каково было мое восхищение, когда фильм закончился, я вышел из зала, по всему телу были просто огромные мурашки, меня в голове постоянно всплывали разные классные кадры из фильма, я просто не, не мог забыть его, не мог никакого выкинуть из своей головы. Но, в общем, я расскажу вам сейчас все по порядку. Я видел несколько обзоров, где говорят, что там нет никакого развития персонажа. им не хочется переживать. Это полный бред и ложь. С самого начала фильма нам показали, как появились эти супергерои. Лаборатория, в которой проводили апдейт, Выглядело по-советски и в то же время супер инновационно. Это очень круто. Да, да, вообще первые полчаса фильма были уделены именно раскрытию персонажей. И на протяжении всего фильма их развитие показывали очень глубоко. Да вообще, тема развития персонажей была одной из основных тем, которые затрагивают этот фильм. Им нужно было не просто победить главного злодея и все, но и научиться работать в команде друг с другом, сопереживать. Или даже просто как минимум подружиться. И насчет персонажей, они были проработаны довольно-таки неплохо. Это был суперскоростной мужик с саблями, адекватный медведь с пулеметом. Меня лично всегда бесила Халк в Мстителях, потому что он может просто взять и напасть на своих. И властелин Камня, я не запомнил его имя, у него какое-то там еврейское оно было. Но не суть. Сюжет был напичкан множеством действий. А, все было понятно, с чего все началось и чем закончилось. Никаких сюжетных дыр я не заметил, все было логично и адекватно. И никаких вопросов не возникало ни к чему. Появился злодей. Чтобы его остановить, пришлось собрать целую суперкоманду. Они хотели его остановить и все. Когда я увидел этого суперзлодея, я просто хотел закрыть глаза. Это прям очень могущественный и устрашающий был чувак. Ух, не хотел бы я встретить этого мужика по пути домой. А ведь я живу у Бутово. Да и вообще, на протяжении всего фильма я думал, что злодей победит наших супергероев. И этим закончится фильм. Юмор. Все прикапываются к юмору. Алло, вы где-то видели, что этот фильм позиционируется как комедия? Если хотите тупо посмеяться, включите «Женщины против мужчин» или корпоратив, или обе части «Горько». В общем, это фантастический фильм, и здесь не в юморе дело, хотя юмор там между сценами тоже присутствует. И это не такой бред, как в «Последних мстителях», где после каждой тупой шутки люди в зале просто смотрели с каменными лицами и думали, где смеяться. После слова лопата, графика. Вот все прикапываются почему-то к спецэффектам и говорят, что там, типа, медведь нереалистичен. И у меня вот назрел такой вопрос, а где вы видели в жизни реального получеловека, полумедведя? Вот, вот как он должен выглядеть реалистично, по вашему мнению? Вот если бы я не знал, что этот фильм делали русские, я бы подумал, что спецэффекты от Голливуда. Потому что я так, например, не смогу сделать в Adobe After Effects место. Очень круто, что Сарик решил выбрать место для финальной битвы именно бизнес-центр Moscow сити Ведь если бы снимали на фоне панелек или этих уродливых хрущевок, то это выглядело бы просто убого. Чего стоит фильм про Чертаново? Некоторые районы я ничего плохого не имею, классный район. Но снимать фильм про пришельцев в районе Чертанова это вообще неуместно. Защитники — это не просто кино, и это не просто какой-то там ответ Голливуду, это ответ всему миру, который показывает России как прогрессирующее государство со своими небоскребами и со своими супергероями. Итак, я думаю, я опроверг все слова блогеров, которые незаслуженно топят фильм, Кино идти обязательно, всем советую, не пожалеете. Ну а в благодарность моего совета, поставьте этому видео лайк, поделитесь с ним друзьями, подпишитесь на канал Милор и оставьте свое мнение в комментариях под этим видео. И если будет много лайков, я сделаю новое видео, где расскажу свое мнение о фильме, который незаслуженно раскритиковали в интернете взломать блогеров. И не стоит слушать каких-то там ютуберов и придерживаться их мнения. Пожалуйста, имейте свое.